У нас будет ребеночек, я сейчас расплачусь. Ну что, хотите увидеть, как выглядит мой усыновленный ребенок? Ребята, это период зачатия у меня, это, это посмотрите. Привет, я Энни Мэджик, и я знаю, что вы очень скучаете, я, я надеюсь на это, потому что я по вам тоже очень соскучилась, и... Давайте сразу к делу. Если на этом ролике соберется 50 тысяч лайков, то сразу же выходит новое видео, которое станет для вас очень-очень большим сюрпризом. Поэтому очень важно, чтобы прямо сейчас в комментариях вы написали, с какого видео вы начали смотреть мой канал. Это важно. Ну и, по-моему, вам очень зашел предыдущий летсплей, поэтому я покажу сегодня, что я скачала себе на телефон и не могла оторваться все эти дни. Тебе надоело жить в унылом, сером, скучном мире, где все просто, привычно и банально? У тебя вечно нет выбора кем быть и ты вынужден проживать унылые и одинокие дни один за другим? Но теперь у тебя есть шанс стать кем хочешь ты и делать, что хочешь ты. Начни новую жизнь. Создай нового себя. Не просто нового себя и не просто себя, а идеального себя и свою идеальную жизнь. Да. Это мобильная игра Dragon Raja Сразу говорю, ребят, готовьтесь, это просто бомба Господи, вы только посмотрите, какая графика, какое качество Dragon Raja это тяжеленькая игра, там нужна вторая загрузка, но... Господи, поверьте, это того стоит Вы сейчас увидите Качество такое, что вот вообще не жалко скачать тяжелый файл Ну вы это сами видите, а? Так, смотрите, это я И я ассасин Короче, вы можете создать любую Идеальную версию себя Можете быть супермоделью или американбоем боем Какой красавчик, просто Вообще Посмотрите, это же просто вот и идеальные люди Можно сделать ей макияж То есть выбираем брови Форму бровей Цвет бровей. Давайте ей сделаем голубые брови. А что, прикольно. Глаза, как у кошки, голубого цвета. О, блин, это вообще огонь. Длинные ресницы. Цвет теней. Вот такой вот. Вообще такая киска получается. Сделаем ей вот такие вот нежные губки. И вот такие вот татуировочки можно сделать ей. Всякие разные. Вот такие точечки, такие, такие, такие. Я предлагаю вот так вот оставить. Мне кажется, вообще классная она получилась. На самом деле, это для меня наверное пока что самый прикольный и лучший редактор персонажей на телефонах. Я еще такого его качества и крутизны, и такого выбора нигде не видела. И что бы вы ни делали, у вас все равно будет очень красивый персонаж, даже если вы сделаете ей пухленькие щечки. Высота, например, сделать ее высокой, сделать ее потолще, сделать ее очень худенькой, сделать ей голову побольше или поменьше, сделать слишком длинные руки ей или слишком короткие. Давайте сделаем. Грудь побольше, ширина таза шире, уже шире, уже. такая как будто она, как будто она немножко беременная, да? Ну ладно, опять шутки про беременных, Аня. Смотрите, какая жайка будет у нас, утешь, пойди. Если вам влом что-то делать, то вот, пожалуйста, выбирайте сразу за вас подготовленные красотки. Это же просто бионси а может быть мулаточка, М -м? а может быть вот такая няшечка девочка, кто смотрит аниме, это вот поймет. И входим в мир Вот, видите, насколько все реалистично Просто капец Сейчас типа ночь Тут меняется не только время, но и время года То есть осень, зима, э, дождь может пойти День, утро, ночь А еще я сейчас вам покажу эту милоту Смотрите, какой есть у меня питомец О, Он бегает за мной О, ну, ну сделай что-нибудь Крыша, какая. это так мило ты реально попадаешь в огромный просто мир и тут можно делать кучу всего хожу брожу со своим питомцем по дождливому городу какие-то чуваки стоят нормальные под зонтами не то что я ой простите дядя я его толкнула что за чувак ностальгирующий турист что? Вы сказали, что вам больше нравится Кайда Рукава, очень Вишневые Тибаны? Пока, чувак, не надо общаться ночью Подождем с незнакомцами Кайфово то, что, видите, вот у меня здесь есть такая штука Где куча всего э -э Внизу справа на экране И тут есть дом Смотрите, сейчас мы сгоняем в мой дом Я вам покажу свой коттедж Пентхаус просто Огромный мой домище В отделку, в строительство зайдем Я вам быстренько покажу Это у меня, типа, первый этаж, вот так вот выглядит это мой второй этаж а еще у меня есть тайная комнатка в подземном этаже но к этому мы вернемся позже я уже построила свой дом но тут можно делать кучу всего то есть тут есть по комнатам гостиная спальня кухня туалет столовая фитнес снаружи что что можно добавлять покупать какие предметы а есть прям режим строительства то есть ты берешь и строишь что-нибудь вот например вот так вот, чик-чик-чик-чик. Ставишь его. Пол, плитка, обои двери. Давайте вот такие вот обои спицы не здесь сделаем. Это мой дом, но это у меня он такой А тут э, можно жить где угодно Хоть в квартире, хоть в замке Короче, зависит от игрока Вы можете забабахать любой дом мечты А потом это все украшаешь Обустраиваешь Вот давайте пойдем ко мне в спальню мою Нищебродинскую Потому что у меня тут пока что только окна Что это у меня там Воняет что-то на кровати Поставим мне кровать какую-нибудь покруче Вот такую, например Смотрите, какая супер кровать Мне сказали, что я не могу продать свою кровать Потому что она у меня слишком грязная Мне нужно в ней прибраться Ну Я же мэджик, вот вечно я живу как свинья, короче Смотрите, как я убираюсь Все как в жизни Прежде чем что-то продать, нужно привести это в нормальный божеский вид Так, я сплю на кровати все, отлично, я продала кровать И теперь я сплю на полу, посмотрите <свят> Вот сюда у окна поставим Туалетный столик Можно поставить такую прикольную штучку Для питомца и, Прям как у меня дома Можно прям вообще взять и ванну зафигачить В спальне А че? Классно же, сразу ванна Можно мыться сразу Как я выгляжу Ваня? Ля-ля-ля, такая я с пузырьками играю А мой питомец в это время на ванне сидит А я такая ля-ля-ля пузырьки. Как классно. Блин, да почему у меня в доме все воняет? Давай убирайся. А мне нужен дизайнер в походу. Потому что я отгрохала себе гигантский дом, но еще полностью его не доделала. Пошла в туалет схожу. Такая ля-ля-ля-ля, я в туалет сижу. Мне больше всего нравится, как она снимает оружие, когда она в туалет идет. Вот такая сняла себя и пошла. Видите, на минус первом этаже это этаж, как бы под землей. Здесь у меня есть такая тайная комнатка. И нам нужно побольше чего-нибудь такого поставить, для того, чтобы я хочу провести вечеринку. Я еще не пробовала. Ни разу я хочу пригласить друзей на вечеринку. И для этого мне нужно обустроить свой дом, чтобы они. Пришли, чтобы им было реально не скучно и поэтому я хочу еще сделать бассейн потому что сейчас в игре на подземном этаже вот когда ты переходишь туда там можно поставить бассейн Класс. а вот теперь как раз можно вокруг бассейна какие-нибудь штучки то и поставить посмотрите какая э, magic свинья а? Сейчас я приберусь за собой. Походу, у меня уже тут была вечеринка. Стаканы какие-то валяются. Нас от стульев воняет. Никакие друзья не захотят ко мне на вечеринку приходить. У-у-у! Ю-ху! Я плаваю в бассейне, ребята! Кайф! Прикольно! И питомец мой со мной тоже плавает, смотрите! Смотрите, какая у меня красивая вода в бассейне, а в окружении в каком горы, Природа, красота, и я такая в басике, куб-куб, купи-купи! Смотрите, я сосисочки на барбекю такая жарит, как вкусно, Мэджика очень любит покушать. Да, господи, почему же у меня везде такая помойка? Скажите мне, что со мной не так. а? А еще тут есть чатик, и можно написать в чатик, и вообще заводить всяких разных друзей. Друзей по всему миру можно заводить. Причем даже фильтровать, смотрите, только девочки. Игнорировать пол. Только парни. Можно добавлять только парней в друзья. В общем, заводить всяких разных друзей, особенно если в реальной жизни у нас не так много друзей, и в чате к что-нибудь писать. Я напишу Magic в чате е yeah, бой Выпьем за нашу дружбу <laughs> Но самое крутое это геймплей Он просто нереальный, реально нереальный Смотрите, уже солнце вышло Потому что тут постоянно происходят какие-нибудь события Каждый день, каждую минуту что-то происходит О, как красиво Я просто летаю, офигеть Смотрите, какая я крутая Но Я больше всего обожаю воевать Я вообще войнушки люблю Поэтому, когда на меня нападают всякие уродцы, я их обожаю мочить. Да-да-да-да-да, давай-давай-давай, бей его! То есть, получается, можно не только развиваться во всяких штуках, но еще и развивать карьеру. Это тоже очень жизненно. У меня, например, вдруг стал э, шеф-поваром, а я здесь выбрала, можно суперзвездой карьеру, суперзвезды развивать. Я выбрала директор магазина. И вот получается у меня у уровень уличная чайная Смотрите, можно выбрать повара Типа я сама мастер готовки и сделаю все сама Или нанять повара себе в помощь Давайте наймем, посмотрим, какие есть красавчики Он будет заниматься готовкой Яйца дьявола! Интересно, что такое яйца дьявола? Давайте пусть он яйца дьявола и говядину с карри приготовит. Стоит такой возле духовки. Посмотрите, какой он высокий. Капец он, насколько выше меня. Как там в песне было? Я сама себе хозяйка. Кто-то говорит, что я зайка. Или как там? Короче, это мое кафе. Выглядит круче, чем мой дом. Вы, наверное, все пришли ко мне в гости. Голодные. Да, девочки голодные. Подождите, сейчас я вас покормлю дьявольскими яйцами. Я Яйца дьявола. Обычное с виду яйцо, с не забывая демоническим вкусом вот отлично ешьте дорогие мои яйца дьявола я свое кафе назову дьявольские яйца это очень смешно ладно аня хватит когда-нибудь я обязательно стану директором ресторана дьявольские яйца хватит. Вместо того, чтобы драться с монстрами и кормить людей дьявольскими яйцами, я вообще-то обещала провести у себя дома тематическую вечеринку. О, нет, до того, как проведем вечеринку, стоп, я пойду в свой шкаф и переоденусь. У меня уже ощущение, что сейчас какой-нибудь клип BTS или Blackpink начнется. Можно менять прическу. Вот это тоже, кстати, классно выглядит. Можно посмотреть со всех сторон. Смотрите, вот эта штука это мое оружие. Есть еще вот такие зеленые вот такие, вот, вот такие Вот эти вот ей Мне кажется, они в сочетании с ее пижамкой Очень классно выглядят Вот, точно, вот так я пойду на свою вечеринку Отлично, шикарно Да, я просто Ольга Бузова Твои слова водиться, так не годится Ты разводил умело, я не хотела разводиться Давай, мой питомец, подпивай мне Да, он тоже любит Ольгу Бузову Ладно, все, простите Я пригласила очень много людей, очень много Пока что пришел только один, помните, как это никто не пришел на мою фан-встречу? Ой, oh, еще ко мне в гости пришла какая-то девочка Девочка, привет, Де маленькая девочка Я люблю маленьких девочек, девочка, давай знакомиться Девочка зашла ко мне домой, а чувак стоит возле бильярдного стола и бежит в бильярдный стол uh, У меня необычные гости Эй, парень, это просто, это бильярдный стол, в него нужно, там нужно вместе играть Шарики катать. Это не беговая дорожка, слышишь? Ладно, не буду мешать гостям делать то, что они хотят у меня на вечеринке. Вот здесь у меня уведомление написано, что кто-то пользуется туалетом, а кто-то пробует утку по-пекински. Ну, вообще, прям мэджик-вечеринка настоящая. Кто-то жрет, кто-то срет. О, смотрите, там какое-то мини-мини-существо просто какое-то бегает. И сосиски у меня тут кушает. Давай, приятного аппетита! У меня от стульев так и воняет. Никто пока не пришел купаться в мой бассейн раз, раз, И в платье поплыла Нормально, классно, мне шикарно Нужно пригласить гостей Выполнять цели вечеринки Чтобы повысить уровень атмосферы При повышении уровня атмосферы Можно получить награду Вот что надо было сделать Не просто позвать гостей в свой грязный дом И сказать делать еще хотите Скачивайте Дрэгон Раджа Чтобы приходить ко мне в гости И играть со мной Видите, вечеринка походу кончилась, никого в доме больше нету. Ну, не расстраивайся, Анечка, у тебя еще все впереди. Вау, смотрите, есть наследник. Можно получить наследника. <звы> у нас будет ребеночек. Я сейчас расплачусь. Ребеночек с родственной душой Я буду его обучать, воспитывать А когда он вырастет, он будет помогать мне сражаться вместе Это же круто, да? Это, это даже круче, чем в жизни получается Ты заводишь ребенка, и он тебе помогает Потому что в большинстве случаев родителям дети не помогают Родители жалуются на детей А тут тут, тут все просто У меня сто процентов будет помощник по жизни Вы только посмотрите на нее, на эту красавицу Ути, господи а, это администратор. Это не мой ребенок еще пока. Получить. Чтобы получить наследника, нужно заплатить алмазы. Хорошо. Я заплачу за своего ребенка. И я не буду беременная даже. Что происходит? Ну что, хотите увидеть, как выглядит мой усыновленный ребенок? Вот так. Поздравляем с получением наследника, затем ему необходимо тщательно вскармливать, и когда стадия зародыша завершена, вы можете получить новорожденного наследника, то есть он еще, он еще, это, это, это эмбрион, это зародыш, что мне надо с ним делать? Ребята, это период зачатия у меня, это, это посмотрите, вы сейчас видите... Эмбриона нашего, Мэджик, малыша, который потом родится и у нас будет новорожденный Медосмотр своего ребенка, своего эмбриона С нашим ребенком все нормально и у него активная психика Ручки уже вытянулись, ножки тоже, ребенок прекрасно растет А вот там что за женщина стоит? Давайте к ней подойдем, она тоже что-нибудь сделает с моим ребенком. Отдать ребенка. Нет, я, я, я не хочу отдавать своего наследника, я не отдам им его. Так что пока что нам надо будет его кормить и поить каждый день. И заботиться о нем, как о настоящем зародыше. Но при этом живота у меня нет. Я, я беременна, но не беременна А где он, интересно, растет? Ладно, все, это, эти подробности нам не важны Все хорошо, главное, что мы его поимели Кстати, Дрэгон Раджа официально запущена было полгода назад И у них, то есть им полгода сейчас Я нашла у них на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте Разные действия для игроков прикольные И можно там принимать участие и выигрывать всякие награды вот Это очень круто Это комната воспитания то есть, вот э, я могу воспитывать вот это вот э, существо, когда молодой дракон... А, это молодой дракон! Мне кто-то тут дуэль предложил. Эй, вы, вы чё, вы вообще, что ли? Ща я вам надаю, ага, видали? Видали? Столько событий Столько всего можно делать Бесконечно просто играть И каждый день, каждую секунду что-то происходит Вот это реально мочилово Просто мочилово Настоящее Мне... Нужна ваша помощь Приходите со мной играть Скачивайте игру Dragon Раджа По ссылочке моей в описании Именно вот там вот внизу первой строчке Скачивайте И находите меня в игре Давайте там создадим свою мэджик команду Будем играть вместе Мне кажется, нам там в этом идеальном мире Будет очень круто проводить время вместе Так что я вас там жду И подписывайтесь на канал Может мы и здесь соберем 2,5 миллиона Хотя я, конечно, ни на что не намекаю Не жду, но все-таки Твои слова родить как не годится, ты разводил умело, а я не хотела разводиться. Давай, мой питомец, подпивай мне.